Так, Audi A6, 2005 год, кузов 4F, будем регулировать переднюю опору двигателя как положено правильно по немецкой программе Эльза. потому что смотрю в интернете очень много вопросов по этой штуке, сейчас покажу как оно должно выглядеть. Вот передняя опора. Снизу выглядит она вот так. Вот она. С этой стороны она прикручивается раз-два-три к блоку тремя болтами. Здесь не трогаем. Отпускаем вот этот квадрат. Вот вот эта часть резиновая. И есть сама опора. Вот, кстати, она потрескалась. Видишь? Ее бы под замену, она, по-моему, стоит недорого, что-то около тысячи или полторы. Вот. Отпускаем вот эти четыре болта ключом на 13. Таким образом. И под своим весом опускаем вот этот квадрат вниз. Сейчас, может, Она сейчас сама же должна опуститься. Опа. То есть раньше где-то кто-то выкладывал инструкцию, что на ручной коробке надо поджимать снизу, на автоматической поджима... опускать сверху. Согласно немецкой программе, это все неправильно. Что для ручной коробки, что для автоматической коробки. Вот. Она должна опускаться вниз. То есть лежать на этой подушке и потом эти четыре болта затягиваются как-то так валы все